Авиация? Что это? А что? Что у вас? Кто я? Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск. Это ведь очень много. Товарищ Сталин, вы участвовали в создании этого приказа. Дед, ебаный, выпей уже таблетки, нас скоро всех убьют. Темно. Ничего не видно. А если к врагам попадешь? Все выдержу. А если миссию из GTA с вертолетиком заставят пройти? Все выдержу. А если попросят соответствовать историческому образу. Пошел нахуй, Фрай! Надо ехать, Выставил. Вы так считаете? Дед, ты на вокзал зачем приехал? Она выдержала. Ты вообще с кем разговариваешь? Все, в Кремль. Тема выпуска – деменция. Вообще деменция – это ухудшение интеллекта, которое приводит к...